Друзья, всем доброе утро. Сейчас вам кое-что покажу. Ого-го, у нас сегодня ветрюган какой. смотрите, как у нас повсходила травка. Есть места, где нужно подсеивать, но, в принципе, я результатом довольна. Мы ее уже два раза косили. Чем больше ее скашивают, тем она больше кустится. И я думаю, что ну, еще месяц, и она будет вообще одним единым ковром. Мне очень нравится результат. Так, а что же я купила? Смотрите. Да, кстати, кто помнит, у меня в прошлом году вот э, тут, где траву высела. Так, уберу палец, это не фокусируется. Здесь у меня росли помидоры. Ой, картошка, вернее. А позапрошлом году помидоры. В этом году Сережа сказал, никаких помидор, ничего. Но я не выдержала. Смотрите, я взяла огурчики. Но их невозможно было не купить, потому что они такие красивые. Их всего 6 штучек я взяла, потому что я, в принципе, повысеивала огурцы так просто в землю потыкала И они у меня же начали сходить Сейчас вам покажу, а это на всякий случай Я взяла, ну где-то может быть досадить Где-то что-то может не взойдет Но они очень красивые были, невозможно было их не взять 15 гривен кустик Вот моя конструкция с прошлого года Вот сюда я высела Вот смотрите, один зашел Второй, третий, что? Марк, не блевай! Я тебя прошу так, вот с этой стороны хорошо повсходили, а вот здесь почему-то я не вижу, но еще немножко подожду. Если нет, то тогда высажу то, что я приобрела. Вообще-то конструкция мне просто, ну, мне она очень-очень нравится, очень удобно. Марк, что ты делаешь? Выезжай на плитку, на плитке катайся. Так, и еще, и еще, и еще естественно помидоры я нашла для них место нашла куда я их буду высаживать здесь всего лишь 25 штук 25 штук и они ранние сорт ранний и низкорослые потому что мне вот тогда подвязывать в прошлом году хотя мне с прошлого года у меня сама высеялись помидоры вот эти вот длинные там по-моему шоколадные покупала желтые и я их сейчас рассадила, повысаживала. Сережа сказал, вообще, меня не впутывай во все эти дела. Говорит, я их подвязывать не буду, высаживать тоже. Вообще, говорит, даже не притронусь к помидорам рукой. А я у него спрашиваю, а есть ты их будешь? И он ответил, буду. Я говорю, ну, тогда придется договариваться. Поэтому я сейчас хочу их повысаживать. Не знаю, что делать с цветами. Одни поставила вот сюда на стол. Я их прячу от Яна подальше, потому что Ян в миг обрывает все цветочки везде. И уже ругаю, ругаю и бесполезно. И еще, сейчас к нам в гости должна приехать бабушка, это моя мама. Мы с ней виделись уже два месяца. Что такое обижает тебя? Свои игры, своя тема. Вот бабушка. Что бабушка наша делает? Она ремонтирует зонтик детям. Дети играли с зонтиками. Поломали спицы. Бабушка все зашила, устранила. Всё, сейчас там ниточки подрежет. И зонтик готов к нормальной жизни, к нормальному существованию. Молодец. Все по хозяйски. Как это называется? Пленка на пленке сейчас пришлю. Uh -huh. Если вы гордо, то она же порвется, все равно. Пленка порвется. Да. Мальчишки, может, будет. вы бережней будете к зонтикам относиться своим? А нет, надо забрать. их. Я сейчас спрячу, да. Я Понимаете. сейчас спрячу. Потому что Высаживай. Нет. Нет. так. Высаживай. Я в этом году в этом не участвую. Вот они красавицы, помидорки. К Перчатки закончились. Одна такая, одна такая будет. Не, 네, ну это в земле хорошо. Это как помогает. Так, тут я так понимаю, просто надо размывать. А, ну, ну, <музы> uh -huh. uh -huh. а ты не помнишь, как называется? Нет. Ну, это не важно. В прошлом году мы все перепутали Все сорта Так, я здесь уже ямочки сделала Канавочки, ямочки Все А почем помидоры 5 гривен С учетом цены за килограмм То это просто дар Но с другой стороны, когда начнут плодоносить Уже цена за килограмм тоже упадет Почему я говорю, тепличное типа, хозяйство? оно ну, финансово всегда рентабельнее, конечно. Ну, огурцы а у нас еще не сильно, допустим. Мы сейчас уже упали, но огурцы достаточно быстро и рано начинают. В прошлом году мы рано ели и А, наша, наша, которая, да? да? Это... Ну, да. Вот эта конструкция наша очень удачная, которая под огурцы. Да, да. Ты же туда же будешь садить, да? Да. Да, оно там плетется хорошо, оно само себя затеняет, закрывает. Угу. В общем, идеально, можно сказать. Сюда ходить нельзя. Ты понял меня? Джоник, включись. Мама видишь, что делает? Высаживает помидорки. Лужаек столько. И... Да, он ложится. А калитку. он ложится вот именно он там, где что-то да. растет. Да. Там высадили цветы какие-то, он да, потоптал да. их. Потому что ну, вот, мы сделали калитку, надо ее закрывать от него. Мне никогда у бабушки собаки не ходили по саду, так как у нас. Ой, все, спина боится. Ну все, записывайтесь Ой. на массаж. Да. Ой, не знаю, не поливать мне сверху. Как ты говоришь? Ну, я бы сегодня не поливал. Потому что влажно. Угу. Ну, прям сильно влажно куда-то. Угу. Завтра, да? Да, я думаю, завтра поли. посмотрим мы как раз на вечер садим то есть мы жарко не имеем. все по правилам В принципе так и садят же на вечер когда солнышко mm -hmm. начинает подсаживаться привет привет принеси мне золотые кроссовки кроссовки бы. маме принеси. другие принеси чтобы она не топталась поэтому давай пожалуйста давай, возле двери там вот спасибо спасибо сыночек. молодец mm -hmm. Лайкос тебе внос. Лайкос тебе лайкос тебе внос. Спасибо, дорогая. Носик чешется. А волосы? Ножнички принести. Огурцы. А, я думал волосы обстричь. Немножко подави по мне, а потом я Только стебель не поломай. За стебель не держи его. Вот тут в ней дави. Тут? Да, дави, а потом в так. Все вот так. Мне на ручку. Так. За стебель. Низу вот еще бери один, попробуй. Получилось, как-то не получилось. блин. По-моему, не получится. <свот> Ладно. Жить будет. Да, да, да. Давай, да, сам. ты вот так разминай хорошо, сына. С самого низа. И так, дави снизу. Сильнее, давай. Ну, а вот у меня я не так то. Видишь, а ты, ты, ручки помоги, ты, ты давай помогу, тут переразные. руки. Так скоро будет салатик. Ага. Угу. Со своих огурчиков ну вообще он пошел, по-моему, руки в бассейн. Это вообще. Дети, мои дети. один пропустили. Тут такая просто. Ничего страшного. Потом может вот этот там, да. вот, который с середины, вот его туда потом пересадить. Будет хорошо. Да, умничка. тара пам пам па пам Только мы прилетели с отдыха, мы решили приобрести вот такой манежик. Нам настолько он понравился, <свят> вернее, нам понравилось, что ребенок спал не с нами, а спал в этом манежике. Нам понравилось, что ему понравилось спать в этом манеже. Когда мы отдыхали в Турции, мы по прилету решили сразу же приобрести. Мы взяли такой, чтобы бока были сеточкой для того, чтобы дышать было легче, и вот сегодня первая ночь, он спал, он ни разу не проснулся, и, ну, круто, мы довольны Сережей, теперь нас никто не долбит ногами, и ему хорошо, и нам, потому что в кроватке он что-то спать не хотел, мы кроватку давно убрали, а здесь так вот еще открывается, но это показывать не надо, это научится, потом будет открывать. Очень-очень мы довольны, класс, не знаю, насколько ему хватит, Потому что мальчик растет быстро, но пока, пока ему удобно. Так что для нас открытие и рады, что наконец-то ребенок нашел себе место, где ему будет комфортно спать. Ну, по крайней мере, он переключился с нашей кровати на свое спальное место. И это очень-очень круто. Я везу сама как, никому он не нужен. Идем провожать бабушку папа ведет коляску, Рина Ян только что соизволил встать с коляски не захотел мы сейчас в АТБ, а потом с АТБ маму посадим на маршрутку, и она поедет домой, а мы как раз прогуляемся, у нас каждый день прогулки прогулки Так, АТБ виднеется и очень много машин почему-то сейчас посмотрим, что там такое а нос мы сегодня уже были в этом с Сережей. Сережа говорит, надо еще что-то купить. Я спрашиваю, например, он говорит, ну например сгущенку. А у нас правда, у нас есть вафельки, вот эти круглые вафельные коржи. А сгущенки нет, но мы маску забыли. Господь, мы мы сейчас будем пить чай. Мама привезла чай, конфеты. Вот такие конфеты. Чай очень необычный по внешнему виду. Вот смотрите, как шахматная доска уже такое придумывают. Ричард называется. Мы еще не открывали. Тут, я так понимаю, наверное, разные сорта чая. Зеленый. Где бы тут почитать? А вот здесь. Так. Да, чай на сорти. Черный чай цейлонский. Да, да, да. -да. Какой еще? Зеленый китайский. И... А, ну это все одно. Ну, короче, черный и зеленый. Да, да, черный и зеленый. Будем пробовать. И конфеты вот такие вот миленькие. Кстати, вкусненькие мы уже пробовали. Вот так они выглядят. Красивая упаковка, молодцы. С бантиком прям умеют делать. Все, ребята, всем спасибо. Спасибо, что были с нами. Пишите свои комментарии, ставьте пальчики вверх. И до скорых встреч. Пока-пока.